8 июля в парке Любви и Верности в городе Торжке состоялось знаковое мероприятие, приуроченное к двум датам. Это важный российский праздник, День семьи, любви и верности, а еще именно 8 июля в этом году парк Любви и Верности встретил 8 лет с момента своего открытия. Парк любви и верности находится в Торжке на высоком живописном берегу реки Тверцы, откуда открывается вид на город с его небольшими домами и куполами соборов. И именно благодаря предприятию Торжовский золотошвей и их сотрудничеству с музеем Пушкина стало возможным создание этого уникального места. Ну, с Олегом Алексеевичем мы сотрудничаем уже на протяжении многих лет. Благодаря его усилиям вот этот парк очень преобразился, и появилась возможность и у наших новаторов и у гостей города приходить в такое живописное место, отдыхать душой от суеты, от городского какого-то шума. Конкретно этот праздник – это его инициатива. Сейчас парк стал визитной карточкой – и любимым не только для жителей Торжка, но и многочисленных туристов из разных городов и стран. Для гостей парка работает кафе Лира, в котором всегда можно отведать не только блюда традиционной русской кухни, но и, конечно, те самые пожарские котлеты. В парковый комплекс входит дом пояса, в котором находится уникальный 12-метровый пояс с вышитой молитвой «Живые в помощи Вышнего». А еще есть музейный выставочный центр «Золотая верста». Кстати, весь музейный комплекс, созданный торжокскими золотошвеями, входит в маршрут межрегионального брендового проекта Гусударева дорога». И именно в парке любви и верности 8 июля отметили одноименный праздник, связанный со святыми супругами Петром и Февронией, покровителями христианского брака, чья память совершается в этот день. Праздник состоялся благодаря торжественным золотошвеям, музею Пушкина и под эгидой Ассоциации поддержки культурного развития и сохранения исторической памяти. Традиции духа. Дорогие инваторы, Таржевские золотошвеи 8 лет назад подумали, что бы сделать для хорошего для торжка, чтобы это было ну, одной из визитных карточек города. И пришла идея создать этот красивый парк парк любви и верности. Этот парк мы идею предложили совместно сделать с музеем Пушкина. Музей Пушкина, вот Наталья Викторовна здесь присутствует, директор музея. Она с удовольствием помогла, скажем так, эту идею поддержала. И сейчас мы находимся на этой площадке, которая является хорошим примером государственно-частного партнерства. У этого июльского праздника есть очень нежный символ. Это ромашка. Полевой цветок, ромашка, издревле считался на Руси символом любви. На праздник были приглашены официальные гости и жители города, а также семейные пары, которые состоят в браке много лет и знают особые секреты этого таинства. Секрет жиждиться на любви, знакомиться, потом встречаются, любовь, женятся тоже по любви. Вот это Секрет самый главный. Самый главный секрет, а точнее, наверное, даже не секрет, а вот самое важное правило, это взаимопонимание, взаимоуважение и доверие. Ну в чем секрет? Надо терпение иметь. Друг друга уважать. Ну что еще? Здоровье выпало у всех. А вы согласны с супругой? Ну конечно, прощать так же друг друга всегда бывает. Каждой паре были вручены пригласительные билеты на празднование дня рождения парка и дня семьи любви и верности. Гостей также поздравил метрофорный протеирей Николай Алексеев благочинные Торжокского округа. Во-первых, надо знать установку, вот христианскую установку на брак. Да? Два во плоти единого. И что Господь сочетал, то человек не разлучает. Потом у нас, в основном, особенно у молодежи, понятие о браке, что это вот, ну, сплошное удовольствие, радость какая-то, райская жизнь. На самом деле, брак это крестоношение. Кстати, в парке любви и верности проходят выездные регионы, регистрации браков, как отмечают сами молодожены это место особенно счастливое. По сложившейся традиции в конце вечера гости отпустили в небо белые шары и прошли большим русским объединяющим хороводом.